Я заметил довольно интересную тенденцию. Я обратил внимание на интеллект и понял, что он абсолютно противоположен уровню религиозности в человеке. Выходит так, что чем больше человек религиозен, тем меньше в нем интеллекта. И эта противоположность, она настолько разительна, она настолько ярко выражена. Вы заметите это, если попытаетесь... Поговорить о чем-то с человеком глубоко религиозным. И знаете еще что интересно? Интересно то, что верхушка, верхушка во все времена поддерживала религию. В верхушке религия и ее насаждение всегда было исключительно выгодно. Если посмотреть далеко в прошлое, то вспомните, как называли себя короли. Они называли себя помазанниками божьими. Понимаете? Все так называемые правители, они шли параллельно с церковью. Они, чтобы утвердить свой статус, чтобы утвердить свою власть, они всячески опирались на религию, заявляя о том, что их власть от Бога, чтобы простые люди ни в коей мере не могли как-то воспротивиться этой власти, сказать что-то в укор, сказать что-то, в противовес. Это очень важный момент. Иначе, как объяснить то, что патриарх выходит к народу, к людям в день так называемого праздника, а вокруг него огромная толпа охранников, вооруженных охранников, которые оплачиваются из бюджета, которые предоставляются государством. Иначе как объяснить то, что если вы атеист и захотите открыто высказать свое мнение, то в большинстве стран вас привлекут к уголовной ответственности. Понимаете, государство прописало законы, защищающие религию, в свой уголовный кодекс. Понимаете, как объяснить то, что в школах детям не преподают финансовую грамотность, гигиену. Многое-многое-многое из того, что может пригодиться, по-настоящему пригодиться. То, что может помочь человеку жить, развиваться, стать человеком, личностью. Но при этом в большинстве школ вы найдете предметы, которые напрямую связаны с религией. То есть с детства пропагандировать детям религию – это нормально для них? Государственных учреждениях образования, а, научить детей пользоваться гигиеной, деньгами, не попадаться на уловки мошенников в финансовой сфере, там еще в какой-то. Нет, они не считают это правильным, они не считают это нужным и важным. Знаете, если вы очень слабый человек, и вы боитесь смерти вам очень страшно от того, что все это конечно, от того, что итог неизбежен, то я еще могу как-то понять то, что вы обращаетесь к религии. Может быть, вы в этом находите какое-то успокоение. Но знаете, вы тратите время, по-моему, впустую, потому что жизнь так или иначе идет вперед. И попытка жить в этой иллюзии, попытка заниматься самообманом, самоубеждениями, лицемерием, в угоду какой-то странной сказки, в угоду какого-то макаронного бога, который якобы дарует вам жизнь вечную, мне кажется, это чересчур глупо, жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на подобного рода сказки. Кроме всего прочего, я думаю, что у вас нет проблемы прогуляться по какому-нибудь кладбищу и посмотреть на могилки всех тех, кто тоже во что-то верил, тоже к чему-то стремился. И знаете, там не просто тела лежат, там лежат люди. Они были когда-то людьми. Возможно, они тоже питались теми же иллюзиями. Бога нет по одной простой причине. Если этот мир вечен, как говорит религия, то Бог – это нонсенс. Нонсенс самой вечности. Бог не может существовать в вечности это противоречие а религия религия это всего-навсего вторая ветвь власти вот и все